Эй, мне не везет по игре зуба Захожу, зубу не везет, я никак Захожу и играю, где мои кристаллы Даже за прошлые кристаллы не отдали В новостях захожу, раздача пэтов Потому что раздача лета захожу не получу Почему не пойму? А, я ж не угадал, точно я не угадал Но говорят трое новости а Говорят, что скоро буду всем раздавать 250 кристаллов Где они? Где они? Я их не получил Зуба что ты хочешь? Ну да, у меня забанник Да в дискорде ну и что ж мне делать? Куда мне идти? Ютуб подписался! У вас уже 80 тысяч! А так было 60 тысяч! Ну и что мне скажете? А может быть в Фейсбуке? Я там написал поддержку, мне снова не ответили! Да уже все отмазки! Ушли! Эй! Я не понимаю, не понимаю Зуба тебя! Эй! Пишу разработчикам в фейсбуке, эй! Разработчикам в фейсбуке по игре зуба, эй! Не отвечаю в Дискорте не могу написать, эй! Забанили, эй! ВК вас нет, где же написать? Сам не знаю, возможно где-то в вашей игре, эй! Откуда я знаю, эй! Мне уже два месяца, эй! Ну да, может три, я просто не в курсе, эй! Скоро год! еще пол месяца. Эй. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Макс риск.